Я вас приветствую в третьем видео, посвященном компании BitClub Network. И в этом видео мы с вами более детально разберем маркетинг компании. В компании существует 6 видов бонусов то есть вашего дополнительного дохода. В первую очередь это бинарный командный цикличный бонус, то есть так называемый просто бинар. Второй это бинарный матчинг бонус, далее командный бонус за полные доли, бонус поколений за полные доли, командный бонус за неполные доли и бонус поколений за неполные доли. Но прежде чем мы с вами перейдем уже непосредственно к маркетингу, давайте рассмотрим рейтинги либо ранки, которые существуют в компании. Итак, существует на данный момент в записи видео 8 рангов либо рейтинга – это майнер, строитель, профессионал, мастер, знаток, и новый, который появился в прошлом месяце – это мега-знаток. Изначально статус майнера либо рейтинг майнера получает любой человек, который прошел активацию, то есть оплатил 99 долларов и приобрел любой из пулов, которые есть в компании. То есть это может быть пул за 500, за 1000, за 2, либо сразу набор пулов за 3500, либо человек приобрел GPU -пул за 1000, либо также набор пулов GPU за 5000 долларов. А данный рейтинг дается любому человеку, активному участнику на Бесконечное число дней, то есть его подтверждать не надо. Объем внутри вашей структуры вообще в принципе не важен. Дальше идет у нас уже рейтинг строитель. Здесь нужно, чтобы у вас был объем по всей вашей структуре 10 тысяч долларов. Это очень легко сделать. И вы должны пригласить лично 5 майнеров, который пригласит еще по 5 майнеров. То есть вы приглашаете 5 человек Которые имеют аккаунт Майнер, то есть они активировались И купили пул И каждый из них пригласил двух активных пользователей как только вы это сделали вы получаете рейтинг строитель который отображается у вас внутри личного кабинета дальше идут, идет рейтинг профессионал это у вас должно быть три строителя в вашей структуре минимально по одному в каждой ветке то же самое относится к мастеру это два профессионала в вашей ветке в вашем дереве точнее минимум по одному в каждой ветке то же самое к знаток это три мастера минимум по одному в каждой ветке и мега знаток это три знатока минимум по одному в каждой ветке общий объем который должен проходить по структуре вы видите на экране теперь давайте рассмотрим самый наверное вкусный бинарный командный цикличный бонус каким образом все делается вы в первую очередь ставите вручную человека в нужную вам сторону в нужной вам ноге то есть это управляемый бинар что очень хорошо сказывается на построение правильно бинарного дерева как только человек приобрел пул за 500 долларов вы получаете три кредита как только человек приобретел тысячу вы получаете 6, 2012. Если человек берет пакет фаундера за 3,500, вы получаете 24 кредита. Если человек берет GPU Pool, вы получаете 6 кредитов за 1000 GPU Pool. Если человек берет за 5000 GPU Pool, вы получаете 30 кредитов. Кредиты, кредиты копятся в левой и в правой ноге. Как только вы набираете 15 минимум кредитов слева и 15 минимум кредитов справа, вы закрываете один цикл. За это компания выплачивает вам 200 долларов эквивалентом в биткоине. Начисление и выплаты производится один раз в день но количество циклов зависит от вашего рейтинга это мы рассмотрим сейчас чуть позже как только у вас сработает бинар то есть один цикл все кредиты отнимутся то есть насколько было сработано циклов то есть было у вас допустим 20 здесь 15 сработал один цикл здесь у вас останется 5 здесь у вас станет 0 все излишки с любой из сторон остаются на бесконечное количество времени. Самое приятное в компании, что и в этом бинарном бонусе, что кредиты считаются из глубины, неважно, насколько глубоко это уходит. То есть, когда вы выстроите многотысячную структуру, у вас этих кредитов будет много-много тысяч. И у вас будет автоматически закрываться бинарный бонус, и вы каждый день будете получать солидное вознаграждение в зависимости от вашего рейтинга. Количество циклов зависит от вашего рейтинга. В самом начале, когда у вас рейтинг майнер, максимальное количество циклов в день 4. То есть максимально по бинарному бонусу в день вы с таким рейтингом сможете зарабатывать 800 долларов. Как только вы перейдете на рейтинг «Строитель», уже будет 5 циклов и максимально 1000, профессионал 6 циклов 1200, мастер 8 циклов 1600, знаток 10 циклов 2000 и мега знаток 12 циклов в день и максимально 2400 долларов. Теперь давайте рассмотрим на примере. Вы начали выстраивать свою структуру бинарную и допустим у вас слева набралось 64 кредита, справа набралось 42 кредита. При этом ваш уровень, ваш рейтинг майнер. То есть максимально у вас может быть 4 цикла в день. За данную вещь вы получаете 400 долларов. То есть у вас сработает 2 цикла. С каждой из веток будет снято по 15 за каждый цикл. То есть в сумме по 30 кредитов. И останется 34 кредита слева и 12 справа. То есть два цикла по 15 это 30, 30 отнимаем от 64 останется 34 и 30 отнимаем от 42 останется 12 кредитов. И на следующий цикл у вас очень хорошая ситуация, вам надо просто в правую ногу пригласить хотя бы одного человека, который возьмет майнер, возьмет пул за 500 долларов и вы получите 3 кредита. Также в компании существует бинарный матчинг бонус. А, сумма отведенная на данный бонус равняется 100 долларам И делается распределение по восходящей вверх Максимум может быть задействовано 10 уровней И также присутствует динамическая компрессия То есть все сделано максимально для того, чтобы вы могли заработать больше Что такое бинарный матчинг бонус? Например, вот это вы В вашей левой ноге вот эта девушка закрывает бинар один цикл на 200 долларов вы соответственно так как у вас рейтинг майнер и уровень у вас один вы получаете дополнительно 10 долларов и так как присутствует динамическая компрессия и максимум 10 уровней то 10 100 долларов распределяются вверх по восходящей уже вышестоящим людям и весь этот бонус распределяется. Условия распределения увидите сейчас на экране. Максимум 10 уровней, но чтобы на все 10 уровней затрагивать вниз для вас туда, соответственно, вы должны быть должны иметь рейтинг мега знаток. Как только вы достигнете рейтинга уже строитель и если у вас получается в, вот здесь ниже кто-то закрывает бинарный бонус вы с этого получаете также 10 долларов и таким образом вниз и вниз теперь следующий тип бонуса это командный бонус за полные доли также существует командный бонус за неполные доли эти бонусы являются очень и очень весомыми в рамках, когда у вас структура начинает под вами выстраиваться. Бонусы Командный бонус делятся на 4 команды. То есть вы выстраиваете команду. Соответственно, в каждой команде энное количество человек. Сейчас мы дальше разберем. Самое первое, что вы делаете, вы выстраиваете команду номер 1. Когда вы приглашаете первого и второго человека, лично приглашенными вами, они автоматически помещаются в команду номер один. Так вот, Вы получаете 5% от первой покупки любой доли. Что означает любая доля? Это приобрести соответствующий пул. То есть за 500, за 1000, либо за 2000. Вы будете получать 5%, когда у вас будет всего 2 человека под вами. То есть вы формируете команду номер один. Когда вы лично приглашаете уже 3 четвертого 4 и 5 человека, лично опять же, и ставите, соответственно, его в бинар, хотя это здесь не важно, главное, что не лично, вы формируете команду номер два. Вы начинаете получать уже по 6% от покупок полных долей. То есть, опять же, от покупки пула на 500, на 1000, на 2000, либо на 3500. И также вы начинаете получать уже по 1% от тех личных пользователей, они будут формировать в этом моменте команду номер 1. Вы будете получать с этого 1%. То есть вы пригласили человека, девушку номер 3, она пригласила парня номер 1 и парня номер 2. Так вот, вот с этого с покупки полных долей вот этих пользователей 1 и 2 вы будете тоже получать по 1%. Когда вы пригласите пользователя номер 6, 7 и 8, вы начинаете формировать уже их в третью команду. Вы начинаете уже получать по 7% от покупок первых полных долей. То есть опять же это пулы 500 тысяч, 2000, либо фаундера. Также вы начинаете уже получать от личных первого, второго приглашенных 2% вот от этих людей и по одному проценту от третьего, четвертого и пятого. То есть от первой команды человека номер 6 вы получаете по 2%, от третьего, четвертого, пятого человека под номером 6 вы получаете по одному проценту. И далее, когда вы пригласили 9 и более пользователя, вы начинаете получать уже максимальное количество процентов от полных долей, то есть от покупки пулов. Это 8%. Также вы начинаете получать по 2% от команды номер 1, человека номер 9 и выше, то есть от тех двух первых человек, которых он пригласил. И также вы начинаете уже вглубь получать, от тех двух человек, которые пригласились вот этим человеком. И далее, если он выстраивает от третьего и до бесконечности, вы начинаете получать также по одному проценту всех тех людей, которые он сюда приглашает. То есть это максимально разогнанный вариант командного бонуса полных долей. Он уходит здесь вглубь, вглубь, вглубь, вглубь и до бесконечности. Теперь далее, следующий бонус. Это бонус, так называемый бонус поколений, за полные доли. Существует следующий вариант, когда вы соберете свою команду номер 4, то есть от 9 и более человек, и человек, который находится в вашей Команде также собирает команду номер 4, то есть у него 9 и более человек Так вот, компания побеспокоилась о том, чтобы вы даже здесь зарабатывали Это называется поколение номер 1 С поколения номер 1 вы будете получать 1% от всех совершаемых ими покупок и перекупок Это относится и к полным долям, и к неполным долям то есть когда у вас человек, вы сформировали команду номер 4 И у вас человек тоже сформировал команду номер 4 Вы будете со всех покупок вот этой команды получать 1% Далее идет второе уже поколение Это когда человек, когда вы собрали команду номер 4 В вашей структуре человек собрал команду номер 4 И у него кто-то собрал команду номер 4 Вы будете получать по 0,5% со всех покупок которые они делают, и перепокупок. И то же самое поколение номер 3, когда вы собрали команду номер 4, у вас человек собрал команду номер 4, у него человек собрал команду номер 4, и у того человека человек тоже собрал команду номер 4, вы будете получать также 0,5% от всех совершенных ими покупок. Считать сложную вот эту всю математическую вещь вам, конечно же, не надо. Команда все сама просчитывает и здесь беспокоиться вам нечего. Теперь переходим к неполным долям. Неполные доли, преимущества их заключается в том, что это автоматический реинвест, 6 то есть докупка долей, докупка оборудования, которое делается каждый день во всей вашей команде по всей структуре. То есть это очень небольшие суммы, но они идут вот таким наваливается, наваливается, наваливается и в итоге очень и очень много получается транзакций за день в виде неполный, командного бонуса за неполную долю. Здесь структура точно такая же, только проценты другие. Когда вы сформировали команду номер один, то есть пригласили двух человек, вы получаете по 10% со всех перекупов этих пользователей. Также сюда относятся, ну конечно же, автоматические доли, которые перекупы долей, которые совершаются автоматически каждый день. Но также сюда относятся и если человек возьмет и докупит самостоятельно энное количество долей. Это сюда также относится. Когда вы пригласите 3, 4, 5, вы начинаете уже получать по 12% со всех перекупов вот этих пользователей. И также начинаете уходить в глубину, вы начинаете получать по 2% от личных пользователей, которые пригласили люди под номерами 3, 4 и 5. И так от 2 и до бесконечности, то есть ограничения уже здесь нет. Далее, когда вы собрали команду номер 3, вы переходите уже на 15%. То есть с людей под номерами 6, 7, 8 вы будете получать за неполные доли, за докупку, за автоматическую, которая делается каждый день по 15%. По 5% вы начнете получать от первых двух лично приглашенных и по 3% от третьего пользователя и до бесконечности. И когда вы уже сформируете команду номер 4, вы начнете получать максимум, то есть 18% со всех перекупов от 9 и более, когда вы выстроили здесь команду. Также вы будете получать по 8% от первого 2 пользователя, которых пригласили те люди, которые находятся в вашей команде номер 4 по 6% от 3, 4 и 5, и по 3% от 6 и до бесконечности. Здесь также существуют бонусы поколений, проценты здесь точно такие же, логика работает точно такая же, то есть когда вы сформировали команду из 9 и более человек, и у вас в вашей команде кто-то сформировал точно такую же команду от 9 и более человек, вы будете получать... За поколение номер 1. Один, 1%. Один если в, у вас собралась команда из 9 и более человек. И в этой команде кто-то собрал команду из 9 и более человек. И там собралась еще команда из 9 и более человек. То вы получаете по 0,5. И если вы собрали... Человек в вашей команде собрал команду. И человек, который был в той команде собрал команду. И там еще одна собралась команда. Вы также получаете по 0,5%. Вот так, если вкратце рассказывать про маркетинг, более детально вы можете почитать на сайте, посмотреть. Я надеюсь, рассказал доходчиво, понятно. Самые основные моменты, на которые нужно обратить внимание, в первую очередь, это, конечно же, выстраивание своей структуры. Потому что бинарный бонус это очень хорошо, когда вы собираете цикл в бинаре. Когда вы разгоняете свою структуру и вы собираете каждый день по несколько циклов в бинаре. Это очень приятно. Плюс вы начинаете получать просто такой шквал начислений за неполные доли внутри всей своей структуры. И когда вы набрали 9 и более человек в свою команду активных, которые приобрели хотя бы один пул, то есть майнеров, вы начинаете каждый день получать очень и очень много начислений пусть мелких, но их очень много и все становится очень и очень интересно. Если вы смотрите данное видео на ютубе, поставьте пожалуйста лайк. На экране сейчас написан адрес сайта, где вы можете подключиться к данной компании. Это bitclub.plus Там, соответственно, есть видеоинструкция что это за компания, о чем она, каким образом работает и так далее. Если вы смотрите внутри сайта bitclub.plus соответственно Оставляйте комментарии, что-то может быть не хватает, что-то надо добавить. На связи с вами был Бер Андрей, увидимся с вами в следующих видео.